приветствую вас друзья на канале Index Rate. анализ рынка на сегодня 30 мая 2022 года сегодня мы с вами традиционно посмотрим на рынок разберем основную криптовалюту посмотрим индексные и фундаментальные показатели а также посмотрим сегодня по просьбе наших подписчиков а некоторые альткоины в частности у нас будет предметом рассмотрения у нас Лина и TLM. поэтому если вы не подписаны на данный канал еще то обязательно подпишитесь оставьте лайки оставляйте комментарии поддержите канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео и обязательно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 Посмотрим, что нам показывает рынок. Мы опустились на отметочку 10. Экстремальный страх продолжается. В целом, тепловая карта рынка криптовалют показывает зеленую зону. У нас есть отскок. Также сейчас у нас индикаторы по главной криптовалюте ушли в зону нейтральных значений. Давайте посмотрим, что у нас с ликвидациями за последние 24 часа. У нас почти 72 тысячи ликвидированных трейдеров на общую сумму 192 миллиона долларов. И позиции именно шортовые медведи несут потери. И также хотел посмотреть на соотношение коротких длинных позиций, тоже традиционно за последние сутки у нас сейчас доминируют лонговые позиции, активная доминация 52,35 и alt сезон у нас показывает отметочку 22, чуть-чуть приросли с биткоин сезона в сторону alt сезона. Недавно кто-то в комментариях писал, что абсолютно бесполезный индикатор. Любой индикатор несет какую-то условную полезность. Это не значит, что по нему нужно торговать. Это лишь один из вариантов оценки ситуации на рынке. И вот alt сезон и биткоин сезон в первую очередь не своей отметочкой сильны, а сильны вот этой вот скажем так гистограммой чем ближе мы находимся за 90-дневный период э, к зоне вот таких красных значений к биткоину тем лучше для инвестиций можно учитывать этот актив например тот же эфир тот же тезис то что находится вот здесь далеко эти активы очень сильно упали я бы ну, скажем так с осторожностью к ним относился А вот то что ближе к биткоину да, тот же Stellar. Вот эти активы уже более или менее находятся в приятных значениях. По крайней мере, первичной оценки. Дальше, конечно, мы сможем, смотрим на график. Потому что вот Binance Coin я бы сейчас не стал покупать. да, Он явно там, есть у него некая перегретость. А вот все, что находится с правой стороны, для меня было бы больше интересно. И я бы рассматривал их в отдельности уже с точки зрения, ну, как минимум технического анализа, а как максимум при долгосрочных инвестициях, как я уже не раз говорил, фундаментальные оценки по активу с учетом его материнской структуры, то есть его бизнес. Бизнеса. Поэтому этот индикатор имеет свою определенную полезность, но в сочетании, конечно, с целой совокупности аналитических инструментов, поэтому не стоит так недооценивать индикатор сезона дальше я с вами хочу посмотреть на доминацию, конечно же традиционно тоже после индикатора альт-сезона, надо посмотреть, что происходит с доминированием биткоина 46, 46 показывает отметка прорываемся наверх, пытаемся закрепиться выше FIBA 46, 81. активный зеленый денежный поток показывает нам Cypher и у нас есть все шансы попытаться прорваться через эту отметку, закрепиться выше но у нас все волны моментума наверху RSI, стахастик наверху классический RSI показывает уже перегретость поэтому не факт, что денежный поток разовьется. Нужно наблюдать. Пока есть такая, ну, скажем так, такая предпосылка. Давайте младшие часы глянем. Да, он развивается и в целом, я думаю, что мы ну, попытаемся потолкаться вверх. Еще можем потолкаться, но уже где-то не за горами коррекционное снижение тоже. Ну и давайте посмотрим, что у нас сегодня с индексом доллара. Он пытается у нас свалиться на дневном таймфрейме за 50-ю экспоненциальную среднюю скользящую. Секвентал отрисовал нам девятку. То есть, динамика, нисходящая, по мнению этого индикатора, завершается. Но в то же время э, у нас на младших часах, вот обратите внимание, на 8 часов, мы провалили 100-дневную экспоненциальную среднюю скользящую. Идем к 200-дневной. И вариант того, что мы уйдем к 100, очень большой. Так, 12 часов. В районе, до да, 99-100 мы можем оказаться по этому индикатору. А это у нас, вот, секвентал, э, кстати, очень хорошо подчеркивает этот уровень. И здесь та же, также и кейсар его подчеркивает. Вот мы видим вот в районе 100, вот здесь мы оказаться можем но опять таки, насколько долго здесь задержимся, потому что если не задержимся, то свалимся ниже к 99, ну вот это вся зона, наверное, можно вот так назвать ее вот где-то здесь, прежде чем попытаемся развернуться, потому что на 6 часах уже достаточно давно активный красный денежный поток, на 8 часах он тоже уже где-то как минимум одну треть свою прошел на 12 часах мы только в нем зарождаемся и можем далеко сильно не уйти, ну а дневка нам показывает просто сужение зеленого денежного потока и сломать этот поток ну, может младшим часам и не удастся и давайте посмотрим недельку а вот неделька у нас просто ну чуть-чуть можно сказать чуть-чуть намек какой-то есть но это может быть и связано с тем что rsa и идет сейчас в зону перепроданности и отсюда можем дальше развернуться то есть попытка отскока вверх и куда-нибудь вот сюда может состояться все еще этот вариант я не исключаю также хотел посмотреть сегодня на некоторые фундаментальные еще индикаторы, которые мы классически рассматриваем на look биткоин, bitcoin, но, скажем так, в совокупности уже с биткоином, давайте посмотрим на основную криптовалюту, что с ней происходит. На малых часах мы смотрели пару дней назад, на шести часах на краткосроке намеки были на отскок, они отработали прям просто как по учебнику мы смотрели с вами когда свеча рисовала только вторую здесь позицию это было по моему если я не ошибаюсь да вторая позиция то есть позавчера и был намек на то что будем отскакивать отскочили диапазонная торговля продолжается обратите внимание пунктирная паутина вот она на 30 с половиной и внизу 28 с половиной при этом она возрастающая при этом зеленый денежный поток все еще развивается попытка закрепиться за пунктирную и уйти за сопротивление 100 экспоненциальной средней скользящей на 6 часах, то есть за следующую пунктирную вот сюда, на 31500 она скорее всего будет, по крайней мере мы должны попытаться, потому что не завершилось еще формирование волны Momentum но уже мы перегрелись, то есть коррекционное снижение может потребоваться и давайте посмотрим 12 часов 12 часов вообще выглядит прекрасно, у нас отрисована, смотрите, скрытая бычья дивергенция RSI стахастик двигается вверх Классический из нейтральных значений намекает на то, что может перейти в зеленую зону И денежный поток у нас пока что красный Но если посмотреть вот, например, на 8 часов, то он у нас здесь сузился То есть если 6 часов протолкают денежный поток дальше То мы из 8 часов уйдем в зеленый и на 12 У нас, конечно, это может не отразиться на дневке Потому что на дневном таймфрейме прям money flow еще достаточно серьезно красный и В зеленую зону мы пока не намекаем Поэтому какие-то отскоки еще вероятнее всего Могут продолжаться ну, Все будет зависеть, конечно, как у нас откроется фондовый рынок Закрылся он у нас в зеленой зоне Будем смотреть в первую очередь на высокотехнологичный сектор NASDAQ Сможем ли мы уйти дальше и прирастать мы Посмотрим, чем это закончится сегодня Если продолжим динамику и дальше прирастать То такой же прирост будет и на криптовалютном рынке но хотел с вами еще немножко внести ложку дегтя во всю эту историю, потому что, во-первых, flow еще не завершился в красной зоне по основной криптовалюте, по биткоину, да, как я уже сказал на дневном таймфрейме. Обратите внимание, во-первых, активно развивается э, медвежий тренд, очень активно. Мы ушли за синюю полосу границы трендовой линии, мы ушли вверх и активно развиваемся. А активное полотно красного потока, при этом есть намеки на сужение, да, вот, они некоторые есть. Что и может нам сказаться на некоторый отскок. Если мы посмотрим этот по индикатору ADX. А если посмотрим на трендовый. Это вот эта полоса под свечным графиком. Давайте я сейчас сменю на кривую. Чтобы было лучше видно. Смотрите внимательно. Мы чуть-чуть намекаем на то, что сужаем это полотно. Когда оно сужается, оно переходит в зеленую зону. И немножко разворачиваемся. То есть намек на отскок какой-то есть. Если мы это сделаем то мы, скорее всего, прорвемся, как я сказал, к зоне 31 500, это ближайшее. Дальше будем прорываться через 2,5 и уже в зону 34 500, 37 500, 35 700, ну, 34 500, 35 половиной, грубо говоря, вот в эту зону можем уйти. Но есть одно «но» по фундаментальным индикаторам. Вот мы с вами недавно смотрели индикатор активных адресов и активных настроений. Среднесрочный индикатор. Да, он нам показывает, что мы, скорее всего, уйдем из зоны, Перепроданности вот сюда То есть настроение сменится и мы уйдем наверх Ну, во-первых, непонятно, какая по этому индикатору будет ценовая отметка Потому что здесь может быть, смотрите, 35 внизу, а наверху 43 Здесь может быть 39 внизу, наверху 46 А может быть 35, а наверху может быть тоже 35 то есть вот недалеко друг от друга могут отойти, даже значения могут быть ниже. А вот здесь уже, когда за пределы верхней границы этого индикатора мы уйдем наверх, то будет 47. Этот индикатор показывает среднесрочные перспективы, поскольку учитывает изменение настроений за 28 дней в процентном соотношении да, и изменение активных адресов за 28 дней. То есть имеется в виду изменение цены за 28 дней и активных адресов за 28 дней. В совокупности это называется как бы настроением. То есть они прирастают. Инвесторы позитивно относятся к рынку, либо они сокращаются. Поэтому в среднесрочной перспективе, от сколько у нас точно будет. Но вот второй индикатор, мы его часто с вами рассматриваем, это нереализованная прибыль-убыток. Вот этот индикатор как раз-таки говорит наоборот нам о другой ситуации. Здесь вычитается из рыночной капитализации реализованная стоимость. Это отличный индикатор с точки зрения оценки, где мы находимся в моменте цикла рынка. То есть, если мы наверху, то это эйфория, если мы внизу, это капитуляция. И вот та самая капитуляция, о которой уже неоднократно говорили и Note, и мы с вами это обсуждали, да и многие другие аналитики и инфлюенсеры говорят о том, что нам необходимо капитулироваться на рынке для того, чтобы активно прирастать. Обратите внимание, где мы находимся. Мы находимся в зоне страха. То есть, какая-то надежда, страх вот где-то вот здесь. А капитуляция находится чуть ниже. И вот может произойти такая история, когда мы уходим, Посмотрите вот сюда, видите, вот здесь в январе 2018 года, это очень хорошо видно, мы тоже находились в зоне надежды, страха, все думали, что вот-вот сейчас все изменится, потом ушли вверх 25 июля 2018 года, здесь уже народ позалетал и мы свалились вниз и дальше еще раз ушли на капитуляцию. И только потом на капитуляции завершилась вся эта медвежья история и мы дальше ушли уже в 2019 году, в июне 2019 года уже на свой пик понимаете да на 13 тысяч долларов это было вот здесь поэтому здесь такая же ситуация картина может произойти и надо быть очень внимательными и аккуратными сейчас может быть отскок вот сюда в зону оптимизма когда начнут заскакивать инвесторы о мы развернулись рынок развернулся и в это время бабах и рынок уйдет на капитуляцию скорее всего такое и произойдет поэтому надо быть очень внимательным с точки зрения хода позиций и учитывать обязательно эту историю ну и возвращаемся давайте на график и посмотрим что у нас сегодня с альтами которые мы хотели посмотреть по просьбе наших подписчиков. Два альткоина, начнем с Лина, если говорить об этом активе Linair finance Третья категория, конечно же, 479 место, низкая капитализация. Сам проект это децентрализованный протокол активов, который способен мгновенно создавать синтетические активы с неограниченной ликвидностью то есть основная цель этого проекта и его идея это помочь пользователям которые хотят использовать все доступные технологии блокчейна получить доступ к традиционным активам то есть это все что касается соединения вот такой некой кроссплатформенности перехода от технологий криптовалют к классическому фондовому рынку но опять-таки это молодой достаточно проект если мы посмотрим на его график, то он не так давно и появился в целом. Давайте я гляну сейчас. Сразу вот так и на недельку. Появился он не так давно. Со старта 15 марта 2021 года, весна 2021 года. Стартанул куда-то в небеса, но, ну, естественно, при своей при своем листинге, после чего ушел абсолютно в нисходящую динамику, ни разу не появился в активном денежном потоке на недельке и ушел вниз, и так внизу и находится. На дневке чуть-чуть пытался прирастать э, в марте 2022 -го года, но особо безуспешно. Потрогал нисходящую паутины, вот здесь на отметке примерно 0,031, и после чего дальше продолжил нисходящую динамику. Причем обратите внимание, актив э, с момента своего листинга Переписал э, нисходящие свои значения. То есть, я имею в виду лой. Соответственно, у актива пока что нету дна. Не раз уже видели подобные активы, сейчас, если его взять, то он тоже торгуется подобие нисходящего клина. Достаточно перепроданный в активном красном денежном потоке. Намек на отскок есть. Здесь отрисовали триггер, здесь якорь. Можем отскакивать. Зеленый бриллиант намекает на то, что на длинном таймфрейме мы пересекли цену среднеизвешенным объемом средних значений. И сейчас пытаемся под общую динамику рынка потолкаться. С сопротивлением выступает 0.01484, это 50-дневный экспоненциальное средне скользящий. Ну и здесь же будет, если вот так вот бросить, Примерно в этих же значениях будет и верхняя граница треугольной формации. Закрепление за ней. Дальше нас отправит к 100-дневной и здесь же пунктирная, которая здесь очень часто выступала зоной такой консолидации паутины. Это все в границу 0.0.22 и, соответственно, 0.0.19 до 0.0.22. Дальше уже локальная FIBA у нас здесь отмечается 0.25 и 0.28. Это 200-дневный экспоненциальный средний скользящий. Ну а поддержкой у нас сейчас, можно сказать, выступает... Ничего у нас не выступает поддержкой, только круглая. Круглые значения, но мы сформировали некое дно, поскольку здесь идет ниже единицы все значения, да? дно было сформировано на минимальных значениях, это было у нас 0.00575. Вот это вот у нас сейчас дно. Вот. И дальше от этого лоя мы должны отталкиваться, в случае чего. По крайней мере, здесь маркетмейкер и те, кто интересуется данным активом, посчитали, что это цена достаточно для перепроданности, чтобы ее немножко оттолкнуть. Но посмотрите, как слабенько. Поэтому вернуться еще ниже, куда-то, ближе, вот каким-то еще там не 2 0 а три нуля или 4 нуля значением вполне себе вероятность сценарий так что нужно это учитывать в любом случае если речь идет об инвестициях в альткоин ну и конечно фундаментал неоднократно это говорил говорю и буду говорить если это позиционные стратегии долгосрочные это однозначно фундаментал надо раскапывать все что можно о том как этот проект развивается и куда он направляется дальше ну и следующий актив это TLM. Тоже просили его же посмотреть. Очень похожи они по структуре. Тоже провалил лой. Самые нижние значения были провалены. Ушли вниз. Консолидируемся под пунктирной нисходящей паутины. И если сейчас приблизить, поближе мы посмотрим, то у нас, собственно говоря, тоже минимальное значение было достигнуто совсем недавно. 12 мая мы потрогали 0.0.235. Вот это сейчас можно называть дном, где была консолидация цены от быков которые не пустили дальше этот актив развиваться. Посмотрите, по денежному потоку прям одинаковая картина. У нас отрисован якорь, и триггер у нас прям, не переходя в нулевые значения, сразу стал отрисовываться. Нет пересечения цены средневзвешенным объемом здесь, в отличие от предыдущего актива. Но попытка вырваться вверх есть, и будем пытаться еще, скорее всего, прирастать под общую динамику рынка. Такой намек есть, дайте на 6 часов, посмотрю. Да, пока 6 часов не сломались, пока еще развиваем зеленый денежный поток, будем пытаться вырваться за пунктирную паутины. И здесь у нас сотая экспоненциальной средней скользящая и двухсотая. Все это от 0.04 до 0.05. Ну там с копейками я округляю. Вот, Соответственно, если в глобальных масштабах смотреть на дневки, то у нас 0.06... Плюс-минус какие-то там цифры за ней. У нас 50-е экспоненциальное среднескользящее. Это динамичное сопротивление. Дальше статичное, локальное сопротивление на уровне 0.077. И дальше уже за ним 0.8. прям по числам идем 0.8. Дальше 0.11. Здесь пунктирное нисходящее. И здесь же 100 экспоненциальное среднескользящее. Все это нужно пройти для того, чтобы вернуться к какому-то хотя бы минимальному а, бычьему какой-то минимальной бычьей динамики по данному активу сейчас пока торгуемся но ну, не очень хорошо мне не очень нравится но если глобально смотреть да на актив если это же платформа которая тоже достаточно молодая 290 место в рейтинге coin market cup очень низкая капитализация третья категория актив это еще и все связано с NFT и с play to earn то есть это гейм история то есть это все что связано с игровой историей поэтому подобного рода активы они еще очень хорошо завязаны именно на игровой составляющей этого проекта То есть если децентрализованные финансы все что связано с протоколами вот этого финансирования децентрализованного и традиционными финансами то что мы смотрели только что по предыдущему активу будут завязаны на этой истории и на материнской структуре то здесь будет завязано в большей степени даже не на полезности материнской структуры имеется в, виду в экономическом плане, а на том, что происходит в экономике игр, которые связаны на этой метавселении, тем более это NFT какие-то игры, и, соответственно, от того, какой будет интерес к этому проекту, будет зависеть, как она будет двигаться с точки зрения ее динамика, динамики развития, как в одну, так и в другую сторону. Поэтому здесь нужно смотреть за показателями игрового проекта. Есть различные аналитические ресурсы, которые это анализируют. Можно покопаться по этому поводу, поискать. Это если говорить о позиционных стратегиях. Ну, альт и позиционная стратегия. Все знают мое мнение по этому поводу. Лучше спекулятивная история, чем надежда, что это даст какие-то там сумасшедшие иксы. Пока мы в активном красном денежном потоке и трендовые индикаторы... Нам говорят пока что то же самое, пока развиваемся, но есть намек на снижение этого нисходящего тренда, поэтому отскок сейчас вероятен всего. Он будет под общую динамику рынка. Но если рынок развернется и сделает такой финт ушами, который я предполагаю как возможный вариант по главной криптовалюте, то мы конечно здесь повалимся хорошо и можем уйти тоже на значение не в 1.0 после точки или после запятой, а в 2, в 3, даже в 4.0. Учитывайте это обязательно при принятии инвестиционных решений. Ну а на этом, наверное, все. Всем спасибо, кто смотрел это видео до конца. Всем хорошей, позитивной недели. С вами был Гоша, канал Рейд и до новых встреч.